Я заведу будильник на апрель, когда уже могнули в цвету, когда весенних красок акварель напомнит про забытую мечту. Я проснусь в нежности лучей, касающихся губ моих и глаз, и о любви, не сбывшейся моей, я напишу мурашками сейчас. И в городе его цветы зайдут так непривычно раньше, чем всегда, и на рассвете птицы запоют сквозь расстояние дни и города. И я постучусь к нему в окно дождем, ворвусь с весенним запахом цветов, о чем молчать мы запросто найдем, к чему слова, когда в душе любовь. Он будет знать, что это я его целую утром, солнечным лучом, и нет дороже в мире никого, чем он, влетевший в сердце мотыльком, возможно, сбившись с курса, ну и пусть, прогнавшись из души моей мете, чтобы убрать сомнения и грусть, я заведу будильник на апрель.